Здравствуйте, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это техническое видео. Я записываю эту видео инструкцию для тех, кто приобретает у нас шаблоны для программы Zenoposter, но у кого нет практического опыта в использовании этих шаблонов. В этом ролике я расскажу о Xenobox, расскажу, что это такое, какие отличия есть от полной версии, как производится регистрация, как производится установка Xenobox на ваш компьютер и как запускается шаблон, работающий под управлением именно Xenobox. Я покажу на примере работы шаблона, который интеллектуально сеет видео в социальной сети ВКонтакте. Видео, скорее всего, получится достаточно длинным, но если вы откроете описание этого видео, то в описании видео будет подробный тайминг, те вопросы, которые освещены в ролике. Щелкая на временную метку, вы можете смотреть ролик именно с того места, которое вас интересует. Итак, что такое Xenobox? Если говорить по-простому, Xenobox это упрощенная, урезанная версия программы Xenobox. Xenoposter. Xenobox не может создавать, не может редактировать шаблоны. Xenobox предназначен только для того, чтобы выполнять шаблоны, которые уже написаны и готовы к использованию. Если вы, конечно, не знаете, что такое Xenoposter и что такое шаблон, то несколько слов об этом. Зенопостер это программный комплекс, программная оболочка для разработки шаблонов которые позволяют автоматизировать практически любые действия, которые вы выполняете на компьютере. Вы с помощью Xenoposter объединяете в шаблон какие-то действия, которые хотите, чтобы за вас выполняла программа. То есть вы получаете такого электронного помощника, робота который за вас выполняет всю вашу рутинную работу. Благодаря шаблонам вы избавляетесь практически от любой рутинной работы, которую вы выполняете на своем компьютере. Что же устанавливать на свой компьютер? Xenobox или Xenoposter? Друзья, если вы уже в теме шаблонов Xenoposter уже знакомы хотя бы немножко или слышали от кого-то об этой замечательной программе то есть вы понимаете что Xenoposter является лучшей альтернативой любому программному обеспечению которое вы приобретаете например для автоматизации работы в тех же социальных сетях шаблоны на Xenoposter это лучшая альтернатива любым сервисам которых сейчас очень много появляется то есть благодаря Xenoposter Благодаря шаблонам на Азенопостере вы можете создать индивидуальный, ваш личный инструмент, который будет выполнять не все подряд какие-то действия, а только те действия, которые нужны лично вам. Получается, мега удобный инструмент лично для вас. Потому что все мы разные и мы хотим выполнять какие-то нужные именно нам действия. Вот если вы уже в теме шаблонов зенопостера, то, конечно, лучше покупать именно полную версию, это сам Xenoposter. Покупка зенопостера и установка его себе на компьютер решает все ваши вопросы, связанные с шаблонами. То есть вы их можете покупать у нас, можете покупать у других разработчиков, можете получать их бесплатно, потому что сейчас в интернете достаточно много мест, где можно шаблоны скачать абсолютно бесплатно. Вы можете запускать несколько шаблонов одновременно на своем компьютере. Шаблоны ваши могут работать в несколько потоков. Естественно, количество выполняемых действий может увеличиться в 5, в 20 и более раз. Все зависит от производительности вашего компьютера. То есть, конечно, Zenoposter в полной его версии ⁇ это лучшее решение для автоматизации любых действий но зенопостер это не очень дешевая программа наиболее популярная версия это стандартная версия стоит 8700 рублей версия light стоит 3000 и профессиональная версия где но ну, нет никаких ограничений ни по количеству потоков. Стоит 14 тысяч рублей. Если вы обратили внимание, стандартную профессиональную версию можно купить на 2 или даже на три компьютера. То есть одновременно установить ее на несколько компьютеров. И, например, по очереди пользоваться этой программой. Но все равно стоимость этой программы 8-14 тысяч рублей. Поэтому, если вы, конечно, не планируете сами разрабатывать шаблоны, если вы хотите просто попробовать пользоваться зенопостером и шаблонами возможно для вас больше подойдет вариант покупки именно зенобокса еще раз повторюсь зенобокс это урезанный зенопостер без возможности создавать редактировать шаблоны только их выполнять но стоимость зенобокса всего лишь 10 долларов то есть значительно меньше чем даже версия light итак что вам необходимо сделать, если вы решили покупать именно Xenobox? Как купить и установить на свой компьютер полную версию Xenoposter, этому будет посвящено отдельное видео на моем канале. Итак, покупаем, устанавливаем и запускаем шаблон через Xenobox. Первое, что вы должны сделать, вы должны перейти на сайт, на котором я сейчас нахожусь, Xenolab.com по нашей реферальной ссылке убедительная просьба переходить именно по нашей реферальной ссылке и именно по этой ссылке регистрироваться чуть чуть позже я объясню почему это будет выгодно и удобно для вас ссылка в сокращенном варианте выглядит вот таким вот образом ссылка будет находиться в описании этого видео щелкайте и переходите на главную страничку Xenolab сайт поддерживает несколько языков если вы попали на английскую версию просто щелкните по значку с изображением российского плага и интерфейс сайта станет русским. Сразу вам рекомендую открыть какой-то текстовый файлик в блокнотике и ваши регистрационные данные сохранять именно в этом текстовом документе. Нажимаем на кнопочку «Войти». Иногда сайт открывается достаточно долго. Требуется немножко подождать. Вы попадаете на страничку входа и регистрация. Опять же, если эта страница отображается у вас на английском, вверху выберите русский и интерфейс странички станет на привычном для вас русском языке. Значит, так как мы еще не зарегистрировались, я нажимаю на кнопочку регистрация и провожу абсолютно несложную регистрацию. Для регистрации вам потребуется электронная почта. Так как сервис зарубежный, я вам настоятельно рекомендую использовать Gmail почту. На эту почту всегда доходят письма с зарубежных сервисов. Я уже в текстовом документе под, подготовил адрес электронной почты, который я буду использовать при регистрации. Эту почту вы не должны раньше были использовать на этом сайте. Ввожу адрес электронной почты, придумываю пароль. Опять же сразу же его сохраняю в текстовом документе. Вставляю пароль и в строчку подтверждения пароля. Язык можете выбрать сразу русский и ввести защитную капчу. Вот и вся регистрация практически. Нажимаю на кнопочку зарегистрироваться. Если хотите, можете запомнить пароль в браузере, для того, чтобы вам проще было заходить в личный кабинет Постра. он нам потребуется. И ждем окончания регистрации. Итак, регистрация закончена. Письмо активации на почту вам не приходит. На эту почту вам, возможно, будут приходить какие-то информационные оповещения. Мы с вами попадаем именно в ваш личный кабинет Xenoposter. Друзья, так как мы с вами покупаем урезанную версию именно Xenobox, больше ничего в этом кабинете вам делать практически не надо. Поэтому я не буду рассказывать о кнопочках, которые есть в этом кабинете, о их назначении. Вам не нужно не пополнять свой баланс, не покупать сам Xenobox из этого кабинета. Этого вам делать не надо. Почему? Xenobox приобретет для вас разработчик шаблона. Вот специфика Xenobox заключается в следующем, что при покупке каждого шаблона вам придется приобретать каждый раз программу исполнения для этого шаблона то есть каждый раз придется покупать зенобокс но если вы покупаете шаблоны у одного исполнителя то каждая следующая покупка вам будет дешевле обходиться то есть не 10 долларов а меньше и через несколько покупок стоимость зенобокса для вас составит 2 доллара но это при условии если вы покупаете у одного исполнителя у автора шаблонов поэтому для тех, кто планирует покупать много шаблонов, кому эта тема станет очень интересной и понятной, естественно, я бы рекомендовал подумать именно над покупкой полной версии программы, то есть купить целиком Xenopost. Итак, друзья, еще раз повторюсь, Xenobox покупаете не вы, то есть для вас его покупает автор шаблона, он привязывает этот Xenobox к конкретному шаблону, который вы покупаете. И у вас в личном кабинете появится ссылочка на купленный вами продукт Xenobox. И уже в этом Xenobox будет привязан тот шаблон, который вы купили вместе с ним. Значит, Какие ваши дальнейшие действия? Вы должны купить нужный вам шаблон. У меня на канале будет несколько видео которые рассказывают о тех шаблонах, которые разрабатываем мы. В описании этих видео будут две ссылки. Одна ссылка на покупку шаблона. Ориентировочная цена у нас будет на шаблоны 1500 рублей. Это ссылка для тех, кто имеет на своем компьютере полную версию Zinobox. А вторая ссылка на покупку шаблона вместе с Zinobox. Здесь цена будет складываться из стоимости шаблона, и цены самого Зенобокса. Вы переходите по ссылке, опра... оплачиваете через наш цифровой магазин. В комментарии к платежу вы обязательно указываете адрес электронной почты, на который вы зарегистрировали свой личный кабинет. Пожалуйста, указывайте его точно. То есть, Все, что вам нужно сделать, это оплатить шаблон и Зенобокс по ссылке через наш кабинет и обязательно указать, то есть, к какому кабинету необходимо привязать шаблон и Xenobox. Я сейчас оплачу исполнителю, конкретно Искандеру. Он у нас занимается разработкой шаблонов на Xenobox. И через какое-то время у меня вот здесь вот в разделе продукты появится ссылочка на скачивание Xenobox с уже привязанным шаблоном. Друзья, если вы покупаете один шаблон, то... Шаблон сразу же автоматически высылается вам на ту почту, которую вы указываете при оплате Это делает сам цифровой магазин Если вы покупаете шаблон шаблоны Xenobox, он в вашем личном кабинете появляется через какое-то время Потому что здесь уже работает живой человек, автор шаблонов Он покупает и привязывает купленный вами шаблон к программе Xenobox на почту вы получаете подробную инструкцию, как пользоваться купленным шаблоном, описание исходных данных, видеоурок и так далее. Ссылки на связь с исполнителем, с автором, разработчиком и ссылки на связь со мной, То есть, чтобы вы не чувствовали себя потерянным. Но еще раз повторюсь, вам придется немножко подождать, потому что требуется человеческое вмешательство руками. Итак, я сейчас поставлю видео на паузу. И как только в моем личном кабинете появится ссылка, я продолжу записывать это видео, покажу вам, как скачать уже купленный Xenobox и запустить на исполнение шаблон. Итак, я не прощаюсь. Итак, друзья, вы оплатили шаблон и Xenobox через наш цифровой магазин. При оплате указали вашу электронную почту, на которую вы зарегистрировали свой личный кабинет. На почту вам пришла сразу же инструкция, как работать с шаблоном. Пришли контакты автора разработчика, мой контакт. Если вы хотите ускорить процесс, пожалуйста, сразу же свяжитесь по контактам в письме со мной. Я по возможности наиболее быстро привяжу купленный вами шаблон купленному вами Xenobox. Как только привязка будет осуществлена, я вам либо напишу письмо, либо сообщу в социальную сеть, что все готово и вы можете начинать пользоваться шаблоном. Для того, чтобы начать пользоваться шаблоном, вам необходимо снова войти в свой кабинет на сайт Зеналаб, Нажимаем кнопочку вход. Теперь уже вводим наши регистрационные данные, наш пароль. Нажимаем кнопочку войти. Попадаем в наш кабинет. И вот теперь на страничке продукты у вас уже не чистая пустая страница, а страница с купленным вами продуктом. Купили Xenobox. И когда вы это сделали? вот Сегодня у нас 26, я как раз на этот компьютер. Для того, чтобы показать вам как это все работает на конкретном примере купил Xenobox. Далее вы скачиваете программу с зеркала 1 либо с зеркала 2. То есть с любого по любой ссылке вы качаете себе на компьютер саму программу Xenobox с уже прикрепленным шаблоном к этой программе. Например нажимаю на зеркало 2, нажимаю сохранить, если вы пользуетесь Mozilla у вас будет именно так. И пошел процесс загрузки шаблона на ваш компьютер в зависимости от скорости это может занимать несколько минут может длиться достаточно долго вот зеркало 1 у меня сегодня качалось достаточно долго зеркало 2 обратите внимание качается очень быстро в течение двух минут загружается 142 мегабайта именно столько весит эта программа дождитесь пока процесс загрузки завершится по умолчанию программа скачивается в папку загрузки на диске вашего компьютера. Но я программу сегодня уже скачивал. Я не буду дожидаться, пока докачается вторая копия. Нажму отмена. Теперь вам необходимо попасть в папочку, куда сохранилась программа Xenobox. Это можно сделать непосредственно из браузера, нажав на значок «Показать папки». Либо можете открыть проводник и выбрать папку загрузку. Если вы, конечно, ничего не меняли в настройках своего браузера. Вот скачанный файл программы Xenobox с уже встроенным, прикрепленным, купленным шаблоном. Начинаю устанавливать программу Xenobox. Выполняю двукратный щелчок. Первое окошко это распаковка комплекта установки. Здесь, пожалуйста, ничего не меняйте, не убирайте, не добавляйте никакие галочки. Установщик сам понимает, что вам нужно доустановить на ваш компьютер. Все, что вам требуется сделать, это нажать на кнопочку «Запуск» и посидеть, подождать. В зависимости от производительности вашего компьютера, от скорости вашего интернета, это может занимать от нескольких минут, либо чуть-чуть больше. Спокойненько сидим и ждем появления следующего окна. Так вот появилось второе окно по установке Xenobox. Здесь все, что от вас требуется. Нажать на кнопочку «Далее». Выбрать, что вы будете устанавливать. Я выбираю установку Xenobox. Нажимаю, опять же, «Далее». Отмечаю чекбокс «Я согласен с лицензионным соглашением». Нажимаю «Далее». Программа предлагает вам папку для установки. Лучше ее, конечно, не менять. Если будете менять, учтите, что маршрут должен содержать только латинские буквы. Я менять ничего не буду. Нажимаю на кнопочку «Далее». Появляется окошечко подтверждения лицензии. Я уже на этот компьютер, как говорил, устанавливал Xenobox. Предварительно его сейчас удалил, теперь переустанавливаю. Поэтому у меня поля уже заполнены. У вас эти поля будут пустыми. Вам необходимо ввести регистрационные данные от вашего личного кабинета в Xenobox. То есть те данные, которые вы, надеюсь, предусмотрительно, по моему совету, сохранили в текстовом документе. Нажимаем на кнопочку «Авторизация». Появляется сообщение «Вы успешно авторизованы». Нажимаю на кнопочку «Выписать лицензию». Появление вот такой зеленой галочки говорит о том, что все отлично, лицензии загружены. Нажимаю «Далее» и начинается установка самой программы. Опять же, это займет небольшое количество времени. Желательно согласиться с предложением программы «Создать ярлык» для удобства запуска. Нажимаю «Далее». Процесс установки завершен. Finish. И вот на рабочем столе у вас появляется ярлык программы Xenobox. Обратите внимание, что Xenobox хочет запускаться от имени администратора. Правой кнопочкой запустить от имени администратора. При первом запуске вы видите вот такое вот сообщение. Вы впервые запустили Xenobox. Это приложение, которое позволит запускать купленные вами шаблоны. Нажимаю ОК. Вот обратите внимание, в программе уже находится прикрепленный, купленный вами шаблон. Это шаблон посева видео в социальной сети ВКонтакте. То есть этот шаблон сеет по схеме СКВП. Я так сокращенно это назвал. То есть шаблон пытается разместить ваше видео на стене в группе. Если стена закрыта, пытается разместить в комментариях на стене. Если комментарии закрыты, он вступает в эту группу и пытается разместить ваше видео в раздел «Видеозаписи». Если и там закрыто, он размещает ваше видео в виде комментария под популярными видео ВКонтакте. То есть в любом случае какое-то одно из четырех этих действий шаблон выполняет. И в любом случае ваше видео сеется в популярных или целевых группах, в зависимости от той цели, которую вы используете в социальной сети ВКонтакте, вы будете получать однозначно просмотры и однозначно клиент. Значит, для того, чтобы шаблон запустить, ему необходимо передать исходные данные. В зависимости от э, шаблона это можно делать через текстовые файлы, которые хранят эти исходные данные, либо через панель управления, которая будет появляться вот здесь вот с левой стороны. Вот этот шаблон работает по-простому. Исходные данные ему передаются через текстовые документы. Но для каждого купленного шаблона, как я говорил, у нас подробная инструкция, что ему нужно передать и где это необходимо разместить. Открываю проводник, выбираю документы. И в папке документы появляется папочка Zenolab. Открываем эту папочку. Здесь папка Xenobox крываем следующую папку и вот в этой папочке находится купленный вами шаблон это адрес разработчика шаблонов я копирую все необходимые для работы шаблона данные этот шаблон использует для своей работы три файла с данными файл данные в котором указывается количество постов временные задержки использовать ли прокси параметры счетчика файл с Видео, которые вы сеете, ссылки на группы, в которых происходит посев. Но еще раз повторюсь, каждый шаблон имеет описание исходных данных, которые необходимы им для работы и куда их необходимо разместить. Ну, я данные уже подготовил, разместил, скопировал их. С Шаблон можно запускать. Этот шаблон многопоточный. Что это значит? Одновременно будет вестись работа не с одного, а с нескольких аккаунтов. Этот шаблон может работать в 5 потоков. Нужно прописать количество потоков, в моем случае это 5, и сколько раз необходимо повторять шаблон. вот Для многопоточного шаблона эти цифры у вас совпадают. 5 потоков, 5 раз повторить шаблон. Как только вы вписываете в поле циферку «Сколько делать», шаблон сразу автоматически начинает работать. Но я этот шаблон уже запускал, и... Потом его приостановил, поэтому он у меня сейчас находится в паузе. Для того, чтобы мне его сейчас запустить, я его выбрал и нажимаю на кнопочку «Старт». Вот смотрите, что происходит. Значок напротив названия шаблона начинает менять свой вид. И начинают изменяться данные в полях потоки. Вот сейчас... Стали работать все пять потоков, начинают задействоваться все пять аккаунтов ВКонтакте. Опять же в зависимости от типа шаблона вы можете на страничке ЛОХ видеть, что этот шаблон делает. В поле какие у вас шаблоны выполняются вы видите статистику, вот сейчас этот шаблон перешел в режим Работы. У него опять же поменялся значок, видите, такой значок плеера. Это говорит о том, что шаблон сейчас работает. Если вы хотите визуально видеть, что делает шаблон, это тоже можно сделать. Можно нажать на кнопочку «Показать», свернуть окошко Xenobox, и вот сейчас видно, что шаблон делает. То есть вот в этом аккаунте он уже авторизовался и начинает постить по группам, вот в этом аккаунте он сейчас авторизуется, здесь уже тоже авторизовался, вот начинает уже кидать сообщения в группы, пишет текст сообщения, сейчас будет подключать видео. Так как у меня работают 5 аккаунтов, у меня открыты 5 окон. Этот компьютер не очень высоко производительный, поэтому видите, я сейчас даже не могу нормально, то есть быстро переключаться между окошечками, то есть идут такие временные задержки. На моем основном компьютере, конечно, все это происходит значительно веселее. Вот он еще в одном аккаунте авторизовался. Это очень умный шаблон. Он обходит ограничения контакта, если вы входите с каких-то непривычных мест. Вот уже во всех аккаунтах он авторизовался. И все аккаунты начинают массово сеять видео в социальной сети ВКонтакте. Посев видео в социальных сетях это естественно самый эффективный и самый быстрый способ получить живые целевые просмотры для ваших роликов. Но как я уже говорил о каждом шаблоне будет записано отдельное видео, все они будут собраны в плейлист который называется XenAposter. Если у вас будут возникать какие то вопросы пожалуйста пишите в комментариях к роликам я буду подробно и обстоятельственно отвечать. Убедительная просьба, какие-то общие вопросы по работе шаблонов в личных сообщениях мне не писать. То есть в личку, пожалуйста, пишите, если у вас какие-то вопросы связаны с приобретением шаблона. Так, благодарю всех, кто досмотрел видео до конца. Всем желаю счастья, спасибо, до свидания.